Настя Ясная, бизнес с ясной головой, приветствую тебя, читатель, эта книга, путеводитель, не отнимет у тебя много времени, однако в ней ты найдешь самую сочную выжимку по ключевым вопросам, волнующим каждого бизнесмена, каждого создателя своего дела. Кто такие бизнесмены, предприниматели? Альфа-самцы и самки, стремящиеся изменить этот мир, расширить его горизонты, сделать его лучше и интереснее. Те, кто хотят жить по своим правилам, ярко проявляться, быть полезными обществу, хорошо зарабатывать на своем деле и давать своим близким лучшее, что они могут дать. Это те самые пассионарии, которые постоянно меняют этот мир и часто огребают за это. В этой книге мы разберем с тобой, почему за свою, казалось бы, полезную и нужную миру деятельность приходится платить. И порой плата очень высока. Где же здесь справедливости? как найти ту самую точку опоры, оттолкнувшись от которой твой бизнес пойдет только в гору, принося те самые плоды, которые ты ожидаешь, и даже более. Причина, следствие, всему началом служит мысль, затем идет действие, а затем мы получаем результат. Однако частенько результат совсем не тот, к которому стремился человек, а порой вообще получается противоположное. Замечали такое? Ох да, скажет большинство из вас и подчешет затылок. Но почему так происходит? Ведь вы закладывали в это дело все свои знания, навыки, умения, таланты, энергию деньги, а все равно, на выходе лошадка еле тащится или вообще сдохла, и повозка развалилась. Конечно, есть и случаи успеха, но их меньшинство, как показывает практика. В общем, давайте разбираться. Как говорится, рыба гниет с головы. С головы мы и начнем. Голова, мозг, компьютер, биомашины под названием человек. Да, именно биомашины. И если кто сейчас возмущен, мол, человек, венец творения, наместник Бога на Земле и прочее, то, увы, спешу вас разочаровать. Человек всего лишь биоробот, который чувствует, думает и воспроизводит что-либо согласно концепциям загруженных в него программ. Ну все, скажут многие из вас и закроют книгу. А как же Бог? А как же история про сына и дочь, про глину, ребра и яблоки? А вот так. Знаете ли вы, что самый прибыльный бизнес в мире это религия и война? Далее выводы сделайте сами, надеюсь. Итак, вернемся к голове, точнее к тому, чем она напичкана. С детства всем мы подвержены родительскому и общественному влиянию очень сильно. То, о чем говорят наши родители, как они относятся, например, к деньгам, считывается и впитывается нами беспрекословно и остается в нашем полевом мозгу в виде принта. Причем воздействие начинается уже с момента зачатия, и уже в период беременности плод внутри мамочки все слышит, все записывает себе в подкорку. Позже, когда ребенок взрослеет, эти записи всплывают, осознаются и воспроизводятся с точностью до 100%. А потом у родителей возникает недоумение, почему их повзрослевшая чада склонна, например, к суициду. Да потому что вы на раннем сроке хотели сделать аборт. И эта информация об уничтожении записалась в еще даже не сформировавшуюся головку эмбриона, точнее в полевую структуру. И вот сейчас воспроизводит себя во всей красе. Тогда почему? Скажете вы, сейчас на вас так не действует это бушующее море информации, которое каждую секунду обрушивается отовсюду. Потому что уже к пяти-семи годам у ребенка в голове формируется очень мощный защитник и ими ему – критический фактор. Давайте разберем подробнее, из чего же состоит этот удивительный компьютер, человеческий мозг, а точнее психика. Но спешу сразу заметить, что эта книга не пособие для психотерапевтов и так далее. Рассмотрим материал кратко и обобщенно, по бытовому, так сказать. Итак, все мы знаем, что у нас в голове существует сознание. Человек сознательно что-то делает, или не делает. Например, мы сознательно едем по выбранному нами маршруту, выполняем какие-то домашние дела, ведем бизнес. Мы точно знаем, кто мы, где мы, как нас зовут, в какую школу мы ходили и так далее, по другому сознание можно обозначить, в контексте данного среза, как мышление. Мы мыслим и действуем, или же не действуем, что то же действие, но обратное. Все мы ставим себе какие-то задачи к исполнению, исходя из результата, которого хотим достигнуть. Допустим, вы хотите купить квартиру. Разумеется, для начала вы помыслите о ней, затем совершите кучу действий, прежде чем она у вас будет. Но чем сформирована мысль? Любая мысль сформирована желаниями, а желания основаны на чувствах. И вот здесь многие из вас начнут буксовать, мол, чувства, это нечто эфемерное, их потрогать нельзя, они непонятны, подождите. Не спешите делать выводы. Потому что именно сейчас начинается все самое интересное, так как мы с вами уже приблизились к мощнейшему и загадочному объекту в вашей голове, вашему подсознанию. Именно в подсознании живут все ваши чувства, которые просачиваются в ваше сознание как желания, мысли и решения. И именно подсознание управляет вашей жизнью на 95-99%. Сознание существует в основном лишь для фиксации и анализа внешнего мира и идентификации себя в качестве личности. А вот теперь внимание, сознание, это просто слуга вашего подсознания, если говорить образно, оно функционирует по принципу «принеси, подай», а лицо, принимающее решение что и как будет в вашей жизни, будет ли успешным ваш бизнес, гармоничны ли будут ваши семейные отношения, за все это отвечает ваше подсознание. Ну что, уловили кто здесь главный, кто здесь император? Уловить-то уловили, скажете вы. Но как заставить этого императора делать все так, как нам надо? Не спешите. Все по порядку. Наверное, вы часто замечали, что можно долго и упорно биться головой о какую-то задачу, пробовать решить ее логическими инструментами сознания, однако она никак не подается. Вы уже весь лоб себе расшибли о жестокий собственный опыт, пробовали разные курсы по управлению бизнесом, активами, но, увы, как воровали у вас, так и воруют, как была текучка, так и есть. А за всем этим, слив денег и прочее. И что же делать, спросите вы, не волнуйтесь, сейчас все станет ясно, по крайней мере, я постараюсь так сделать. Итак, ваше подсознание, ваше ЛР, ваш Император, оно хранит в себе все чувства, которые вы когда-либо испытывали за свою жизнь. Более того, Сейчас не удивляйтесь, оно хранит все ваши чувства, действия, ощущения, которые вы испытывали вообще всегда, в любой из жизней, с момента вашего первого существования здесь на этой планете. Но все, приплыли, уже слышу ваши мысли. Пошла пропаганда кармы и подобные ереси. Какое отношение все это имеет к бизнесу? Не спешите бунтовать. Немного терпения и внимания, и все ваши пазлы непременно сойдутся. Чуть выше я уже упоминала о критическом факторе, который у вас, кстати говоря, сейчас и включился. Давайте его разберем. Критический фактор, это часть сознания, которая заканчивает свой формирование к школьному возрасту. К этому времени эта часть психики становится непробиваемой ко всему тому, что не является принятой ей ранее. Допустим, вас зовут Петя, и вам на сегодняшний день уже 35 лет. И сколько бы я вам ни внушала, что вы Ваня, вы Ваня не станете. Или, допустим, я скажу вам, что вы родились не там, где вы родились, а на Марсе. Вы уверенно покрутите пальцем у виска и завершите со мной общение, так ведь? И будете правы, потому что ваш критический фактор не допустит такого, так как именно он отвечает за вашу вменяемость, адекватность согласно условиям, в которых вы родились, выросли и продолжаете существовать. Он супер и подвергает сомнению и доказательствам абсолютно всю информацию, которая заходит к вам в мозг. Если говорить образно, то критический фактор, это верный и несгибаемый страж, который защищает вашего императора, подсознание, от вирусной информации, которую приносят слуга, сознание, из внешнего мира, ибо последний заглатывает в себя все, что видит и слышит, особо не разбираясь. Бывает так, что в мозгу заседают слова какой-то назойливой песни или выражения, сказанные кем-то, или картинки из фильма. И если вы идете и напиваете себе под нос между делом а я и не знал, что любовь может быть жестока, а сердце таким одиноким, то не удивляйтесь, почему вам так не везет в отношениях. Да, все потому, что когда информационные вирусы попадают в подсознание, происходит их вплинтирование а затем и воспроизводство этих установок в вашей жизни как сценариев и вы уже не замечаете как напеваете эту песню бессознательно и собираете осколки вашей любви в одиночестве что загрустили не печальтесь все можно починить там на глубине в вашем подсознании и давайте заглянем туда еще глубже в подсознании нет логики нет времени нет конца и нет начала там все происходит здесь и сейчас и не имеет значения, в каком вы сейчас платье, теле. Допустим, вы замечаете, что вас предают ваши партнеры по жизни. Вы будто притягиваете таких людей, которые непременно вас кидают. Вы это фиксируете и начинаете не доверять людям, разочаровываетесь в них, отдаляетесь. Вы начинаете выставлять внешнюю защиту, но от этого особо ничего не меняется. Вас все равно кидают просто возможно не так глобально, потому что вы уже к этому готовы. На фоне всего этого у вас формируются убеждения, что все люди предатели, сволочи и так далее и эти убеждения, подкрепленные чувствами обиды, злости, разочарования, фиксируются у вас в голове, закрепляются там и становятся нормой. А то, что стало нормой, уже не проверяется критическим фактором, слышите? Более того, эти события, где вас предают и втыкают ножи в спину, они уже были в вашем подсознании на момент вашего рождения, понимаете? Просто они начинают проявляться с раскруткой жизни, словно фотографии, как определенный сценарий, который вас уже заложен. А вы, взрослее и типа мудрее с годами, начинаете их проживать, отслеживать, осознавать и думать, что все вокруг козлы. А сейчас, внимание, еще раз. Вы все это уже проживали ранее, но в другом, так сказать, платье, и ваши, как вы думаете, сформировавшиеся сейчас события и убеждения были посеяны в вашем подсознании давно, и в этой жизни эти семена снова всходят, заставляя вас бежать по замкнутому кругу. И так может быть до бесконечности, ибо подсознание как безразмерный слоеный пирог, где каждый слой, ваша прожитая жизнь. И когда вы как сознание, как душа, извините за лирику, выбираете себе новое тело и рождаетесь, в вашем подсознании уже все прожитое вами ранее прописано. Более того, если уроки не пройдены, то их прохождение продолжается вновь, причем более жестко, пока вы не откроете эту клетку из своих убеждений, законов и чувств и не выпустите себя из нее. Подсознанию все равно, когда вы это сделаете, в этой жизни или еще через миллионы лет. А откуда вам не все эти сценарии? Допустим, хорошо, я живу не один раз, но как так происходит, что то, что было в прошлом, настигает меня в настоящем? Спросите вы, а вот здесь секретный секрет, дорогие мои. Дело в том, что прошлого и будущего не существует. Мы все всегда живем только здесь и сейчас. Это для нашего ума, для анализа, для логического мышления существует временная линия. Да, меняются декорации, наши костюмы, но мы, как психические существа, живем здесь и сейчас всегда. И беда тем, кто гонится за будущим или оплачивает прошлое. Потому что управлять своей реальностью, своей жизнью можно только из точки здесь и сейчас. Итак, давайте подробнее и по полочкам. А тот, чуев, завела я вас в дебри, и темно вам там и холодно, и неясно. Подсознание является нижней частью бессознательного, которое имеет свои градации, структуру, функционал. Образно говоря, область бессознательного, это именно тот мир, откуда мы все приходим как души, как психические существа, и куда мы уходим после того, как скидываем очередное тело. Не будем сейчас заглядывать туда глубоко, дабы совсем не потеряться, а просто зафиксируем то, что подсознание, которое живет непосредственно в вашей голове, является нижним этажом того самого бессознательного, которое является областью Создателя всего и вся. Именно на этот нижний этаж, в подсознание, мы с вами и вытесняем, скидываем все то, что не смогли проживать и переварить, наши боли, страдания, шок. И потом, конечно же, мы не помним этого. Почему, например, очень многие люди не помнят своего невеселого детства или каких-то травмирующих событий, потому что они вытеснены именно туда, в подкорку, ибо осознавать ту боль тогда было смертельно невыносимо. А так как у подсознания одна из главных функций защитная, то оно принимает всю эту боль, страх в себя и фиксирует на полочке с красным флажком, опасно для жизни. И далее на этот флажочек формируется защитная часть психики, самостоятельная единица сознания, которая очень бдительно защищает своего хозяина от подобных событий, не давая им произойти. Давайте разберем, как это выглядит на примере в жизни. Все мы знаем про революцию в нашей стране, когда шло раскулачивание, и все мы, того не осознавая, имеем серьезнейшие последствия от этого действа, как потомки тех самых раскулаченных прадедов. Что происходило? Отнимали все нажитое у тех, кто положил свою жизнь на развитие своей семьи, общества, своего дела. Был трудолюбив и ответственен. Был наследником родовых поместий, угодья и далее. Желал лучшей жизни для себя, для своих детей и внуков. Мало того, что отнимали, так еще и убивали и кулака, и его семью, тех, кто не успел укрыться. Что в этот момент чувствовали и проживали все эти люди, несложно догадаться. И главным чувством выступал страх. Страх за свою жизнь, за жизнь своих детей, за будущее, которое уже не наступит. Несправедливо, больно, но разве есть в мире справедливость? Если вы еще не поняли, то справедливости в этом мире нет и не может быть, но зато есть закономерность. И вот здесь давайте копнем. Вся эта революция находится у большинства из нас в области вытесненного. Потому что невозможно было смотреть, как режут твою семью. А за что? Да за деньги, мать их. За деньги, деньги, деньги. За материальное благо, за хорошую сытую жизнь, за успешность. И что получилось? Подсознание получило от нас сигнал СОС на эту тему и зафиксировало все это у себя с пометкой «Смертельно опасно для жизни». И теперь, вы как потомок тех растерзанных, имеете мощную родовую программу защиты от денег, от успеха, от зажиточности и прибыльности, так как все это вас убьет, если у вас будет. И подсознание, управляя вашей жизнью фактически на сто процентов. Никогда и ни за что не допустят вашего финансового подъема. И поэтому оно и дает вам таких партнеров, такие сделки, таких жен, такие отношения с государственными органами, которые вас разоряют, предают, душат, травят и не дают вам выйти на то финансовое благосостояние, которое вы хотите, ведь, еще раз подчеркну, это все смертельно для вас. Господи, взмолитесь вы, Настя, а как же быть? Как все это изменить? Без паники, друзья, я помогу вам. Проясню ситуацию как минимум, а теперь с дрожащими коленками, потому что ох как страшно, но интересно, заглянем еще глубже. Почему не получается увеличить прибыль? Почему вас обманывают, предают, обкрадывают? В этой главе мы с вами более детально рассмотрим сценарии, увидим, кто же их так заботливо прописывает для нас и разберем самый мощный рычаг управления человечеством и жизненной энергией. И все это в контексте финансов, интересно, выше я только что описала один из родовых сценариев, запрет на деньги, которые многие из вас ощущают на своей шкуре и по сей день. Как правило, одним заветом дело не обходится, потому как на одну боль накладывается другая, и пошло-поехало. И даже меняя страну, все равно так или иначе, сценарии повторяются, возможно с небольшими погрешностями, но сути результаты остаются прежними. Тоже со здоровьем, с отношениями, сексом и так далее. Итак, начнем. Почему вам не удается увеличить прибыль? Пробить этот злосчастный стеклянный потолок и взлететь на свой новый, желанный уровень жизни. Почему вам не удается создать действительно слаженную честно работающую команду и обрести надежных партнеров? Да, безусловно, намерения ваши чисты, как слеза Бога, но вот только этот Бог почему-то вам не особо помогает. Скорее наоборот, создается впечатление, будто он специально вам палки в колеса вставляет, давайте разбираться. Не хочется, конечно, лезть в религию, но придется все же немного приоткрыть туда дверку так как это самый мощный рычаг управления человеческим мышлением и вследствие, всем человечеством. В общем, заглянем одним глазком, хорошо. Бог даст, Бог не даст, на все воля Божия, пути Господни неисповедимы и так далее. Знакомое выражение, давайте задумаемся, к чему они нас мягко склоняют, к беспомощности, к тому, чтобы переложить свою ответственность на бородатого седого дядьку на небесах, он, мол, лучше знает, что мне надо. Но ну и влачи свое существование, дальше будучи на коленях. Будь его рабом и не выебывайся. Ты ж сам признал свою беспомощность, или... Давайте задумаемся, сколько народу погибло в веках, сражаясь за веру за Бога. И где же оказалась правда? На стороне какого Бога, какой религии? Да нигде. Нет ее, Это единой правды, ибо у каждого она своя. Тогда за что боролись? За что убивали друг друга? За веру. Э, нет. А вот она, бусинка-то за ресурсы, за власть и в итоге за деньги. За привилегии хорошо жить, сладко спать, вкусно есть, как все банально и просто в итоге. А за веру боролись за программированные рабы, принося себя в жертву своим более продвинутым хозяевам. Давайте рассмотрим поближе, кто же такие эти рабы. Это люди а точнее запрограммированные инструменты в руках манипуляторов, о них поговорим ниже. И чтобы эти инструменты хорошо работали, их нужно лишить их индивидуальности, засорить мышление вирусными программами, сценариями, и управлять ими, пока они не поизносятся. А для того, чтобы не тратить силы на создание таких же новых рабов, нужно, чтобы эти биоинструменты, рабы, создавали и продолжали себя сами. То есть рождали зараженные арабскими программами потомство, которое также будет выполнять все необходимые функции без сбоя. И вот мы снова пришли с вами к биоработу, который запрограммирован на определенные действия, который сам себя воспроизводит, взращивает и утилизирует. Как вы думаете, почему Моисей водил свой народ по пустыне 40 лет? Правильно, чтобы стереть у людей арабские программы на генном уровне, на уровне поколений чтобы перепрограммировать свой народ на противоположное, вытравить этот ген рабства и у него это получилось. А какой инструмент воздействия он использовал? Правильно, понятие «Бог» религию. Конечно. Ведь это самый мощный рычаг управления всей живой человеческой массы на Земле. Именно религия цепляет раба за самое ценное живое и святое в его мировоззрении, за понятие «Бог», как вам такое? Да, конечно, есть атеисты, но атеизм, это на самом деле обратная сторона медали религиозного фанатизма. И там, и там истины нет, и как раз за эти убеждения, Бог есть, Бога нет, и цепляют человечка и трясут его, как трепичную куклу, выбивая из него всю энергию. Истина она ж одна, но путей к ней много. Вот, например, религия как таковая, любая, один из ярких путей к истине. Но лишь единицы проходят этот путь до конца, не запутавшись. Остальные вязнут в догмах, убеждениях, законах и агрессии по отношению к друг другу. И бредет это зараженное религиозное стадо из жизни в жизнь, из века в век, проигрывая все те же сценарии, вложенные в них через так называемое понятие «Бог». А на самом деле религия – это всего лишь рычаг управления биороботом, и только. Однако кто же управляет? Давайте рассмотрим путь внедрения зомби-программ в человека, для чего это делается и кому это надо. Итак, человек рождается в определенной семье, в определенных условиях, в определенной стране. С самого рождения его уже пичкают программами, которыми больная его семья, друзья, общество, государство, в большинстве случаев такая программа, как религия, играет одну из важных ролей, если не самую главную которую неосознанно внедряют маленькому существу, как внедряли им их родители. И вот сидит и внимает маленький мальчик, хлопая голубыми глазенками, своему отцу, который рассказывает о том, что все по воле Божьей творится, и что ты, сын, раб Божий. И подрастая, видит этот мальчик подтверждение принятой им программы в своем окружении, в мире вокруг, по принципу зеркала. И соглашается, и становится это для него нерушимой основой его мира, ведь так завещал отец, а мать с молоком передала. А теперь самое интересное. Любой закон есть сущность, и именно сущности являются теми самыми манипуляторами, которые управляют биороботом под названием человек через загруженную в него информационную программу. Но приехали, скажете вы, что-то Настю понесло. А вот нет, смотрите, сущности. Они же законы, они же убеждения, и они же демоны. И чем строже и жестче закон, тем мощнее демон. Да, да, да, догадались, к чему я веду. Демоны какими качествами обладают? Правильно, разрушительными. Однако не все так просто. У каждой медали есть две стороны, но об этом позже. А теперь мясо, если демоны это сущности, а сущности это законы на которые мы опираемся в своем мировоззрении и поведении, то религия – это что? Правильно, демон. Далее от этого главного демона идут следующие по иерархии, и у каждого своя религия, свои законы, через которые он управляет биомассой. И пошло-поехало. И их суммы этих сущностей, этих градаций, имя им, легион, сколько законов, правил, заветов в любой религии. Сколько крови, более и страданий пролито за религию. Так кто устраивает все эти войны в итоге? Разве человечество? По-моему, ответ очевиден и доказательств этому моря. Однако на определенном уровне бытия, без религии, конечно же, не обойтись. Ведь это самый мощный мировой рычаг управления всем человечеством, как я уже говорила выше. И если стадом не управлять, то оно разбредется и погибнет. Поэтому демон, это неплохо, понимаете? Это просто сущность, правда, порой очень жестокая, которая выполняет свою регулирующую функцию по отношению к нерадивому биоработу, покуда тот находится на этой стадии развития. Более того, на определенном уровне существуют уже другого рода демоны, и они тоже, что и боги. А далее еще интереснее, но об этом, возможно, я расскажу вам в следующей книге. Круто Настя завернула, конечно, скажете вы, но где здесь бизнес? как это связано с моей прибылью. А вот здесь, минуточку, дайте мне связать все концы, и вы все увидите. Так как любой закон это сущность, то все ваши установки, убеждения, сценарии и столпы вашего мировоззрения, это все они демоны. И даже ваши мегадоброты и чувство справедливости это тоже сущности, которые дергают вас за веревочки, словно марионетку, заставляя вас поступать так или иначе. Сколько раз вы делали людям добро? А они вам отвечали злом сколько раз вы искренне любили а в ответ получали смачные плевки в душу и если бы этим только обошлось не пора ли задуматься почему так получается а вот теперь и вишенка на торте все эти сущности проявленные как законы в нас в итоге являются нашими самыми мощными учителями подумать только нас учат наши же демоны охренеть и здесь добавлю ключевое Этим миром правят сущности, а не люди. Они его создали, они ему управляют. И если вы до сих пор думаете, что все эти политические игры, войны, пандемии и так далее, дело рук человеческих, проснитесь. Итак, вернемся к нашим демонам. Не все сущности такие, но, ну, мягко говоря, обучающие нас. Есть масса деструктивных пассажиров, которые на самом деле ведут свою мегавредоносную деятельность в вашей жизни. И поспешу заметить, что такие сущности в основном приходят на эмоциональную нечистоплотность и легко передаются по роду. Например, всякие там родовые болезни, наследственности, похожие нечастные судьбы, неудачи в бизнесе и так далее. Все это сущности, еще эти подселенцы плодятся и живут в вас целыми семьями, заражая ваших детей, супругов, в общем, всех тех, кому вы неравнодушны. Помимо этого существуют еще привязанные духи, умершие фрагменты сознаний, части психики, всякие лярвы, бесы, черная магия, посланная вам с любовью и заботой вашими бывшими супругами или заклятыми врагами. И даже бывают инопланетные представители, которые подключаются к вам через специальные энергетические каналы и сосуд ваши соки. И все это живет в вас и паразитирует, не давая вам не то что прибыль увеличить а вообще забирает вашу жизнь, потенцию, время, и вы часто умираете раньше своего срока, интересно этот вопрос раскрывается в фильме сплит режиссера Найта Малана, где главный герой обладает целой плеядой подселенцев, Еф, частей, фрагментов, главным из которых является демон, зверь. Я ответила на ваш вопрос, почему у вас не получается увеличить прибыль и пробить стеклянный потолок во имя всего доброго и светлого в этом мире. Да потому что всем этим сущностям невыгодно, чтобы вы были счастливыми, успешными и радостными. Потому что они питаются вашими страданиями, вашей кровью и болью, вы для них еда. Но поспешу вас ободрить, пока вы совсем не скуксились. Все это можно изменить и подчистить. Ведь есть же примеры успешных личностей, успешных бизнесов. Причем кто-то уже родился с золотой ложкой во рту и перенял от своего окружения программы успеха и процветания, ими тоже можно заражать. Такие люди знать не знают про все то, что нам с вами пришлось пережить на страницах выше. И тем не менее, там тоже есть свои подводные камни, но о них, возможно, мы поговорим потом, а сейчас плавно перейдем к наболевшему. Крах в бизнесе. Кризис как точка выхода сущности духи настя давай поближе к теме. А давайте Итак крах кризис точка смерти вашего бизнеса сколько положено сил, сколько вложений и материальных и временных сколько долгов осталось вместо прибыли даже страшно осознавать а если серьезно сесть и подсчитать убытки, то единственное куда захочется так это в петлю я неудачник, я ничтожество я хотел и не смог. Я ведь сделал все что можно было, я ведь действовал правильно, крутятся мысли в голове в такие моменты. Но стоп, а ваши ли это мысли? В предыдущей главе я уже говорила вам, что вы – еда для ваших сущностей. А вот сейчас пришло время приоткрыть вам еще одну тайну, многие ваши мысли на самом деле не ваши, на самом деле вами думают ваши же сущности, и в такие моменты они торжествуют и упиваются вашими страданиями и самоуничижением. Да, ведь именно этого они и добивались, они вас съели. Порекомендую еще один крутой фильм на эту тему, Гай и Револьвер. И что с того, скажете вы, я сейчас в жопе, и мне уже плевать на всех этих сущностей, я хочу умереть, потому что не вижу выхода. Погодите вы умирать, давайте поборемся, по крайней мере хотя бы попробуем, а там глядишь и повезет. В астрологии есть такой знак Зодиака, Скорпион. Он отвечает за мировые капиталы, ресурсы, масштабные манипуляции, пандемия, война, и даже за ядерную энергию в сечете. Так вот, все бизнесмены, которые рискуют своими жизнями и спокойствием, своими деньгами, входят в ореол этого знака. И вы наверняка уже знаете, что не бывает бизнеса без стресса, не бывает вложений без риска все потерять. И чем больше и крупнее ставки, тем интереснее и опаснее игра, которую, увы, можно и проиграть. Часто жизнь бизнесмена — это американские горки без подстраховки, а порой и восход на Эверест без снаряжения в одиночку. Веселенькая жизнь, не правда ли? Я лично восхищаюсь такими людьми, потому и помогаю им, точнее вам, мои смельчаки. Поэтому перейдем к делу. Итак, что происходит в момент полного кризиса, полного провала? В эти моменты вы лицом к лицу сталкиваетесь с вашими демонами, законами, которые шепчут вам на ушко, удавись, укради, предай и тому подобное, они формируют в вашей жизни реальные ситуации безденежья, потери всего, тюрьмы, вашу смерть. Чтобы вы понимали, смерти для них нет. В их мире ваша смерть, это просто смена тела. Но как для вас смена костюма на ужин? Но загвоздка в том, что, сменив тело, ваши сущности остаются с вами. И в следующий раз все начинается сначала, и вы снова ступаете на этот круг, и снова несетесь в нем как белка в колесе. И казалось бы, нет ему конца, однако есть, существует только одна точка выхода из всего этого, и ее, как правило, в большинстве случаев не видят как выход, а попросту избегают и боятся». Кризис, вот эта точка, выше я уже упоминала про Скорпиона и его энергии. Именно там, в мире Скорпиона, в царстве Аида, оно же ваше подсознание, низшее его проявление, и живут ваши демоны, ваши сущности, и в момент острого кризиса вы попадаете прямо туда. И именно там, в этом месте можно разобраться с вашими пассажирами, изменить ваши законы, трансформировать или убрать их совсем. Так что же такое кризис с точки зрения вашего подсознания? Это возможность, это золотой ключик от закрытой двери. Это шанс выхода на те самые изменения, которые приведут вас к вашей желанной цели, которую вы, возможно, к тому моменту уже похоронили. Это перезапуск, перезапись ваших программ и сценариев, которые сгорают и освобождают вас от пут и узлов, связывающих вас с другими людьми, событиями, являющимися для вас деструктивными. Однако не все так оптимистично. Здесь нужно серьезно поработать над собой и порой иметь мужество потерять еще больше, чтобы было куда прийти новому. Ведь это новое имеет уже совсем другую частоту и вибрацию и в старую, разбитую чашу он попросту не войдет. Итак, что можно еще сказать о кризисе с данной точки обзора? А то, что именно в кризис мы испытываем самые яркие ощущения? ибо идем по кромке лезвия над пропастью. Мы испытываем мощнейшее чувство страха со всеми его оттенками. Но так ли он страшен на самом деле? Давайте разбираться. Страх – путеводный маяк. Чего боимся, то и происходит, от чего бежим, то нас и настигает. Знакомо, страх выполняет в нашей жизни какую функцию, давайте подумаем. Конечно, защитную. Страх моментально включает бдительность нашего сознания, режим выживания, когда это необходимо. В этом мире существует множество видов страхов. Их классификация содержит сотни составляющих. Например, бывают детские страхи, взрослые, страхи пожилых людей. Далее их разбирают по понятиям, природные, социальные, личные и прочее. Затем рассматривают страхи в контексте страха боли, страха темноты, клаустрофобии и поехали. Мы сейчас не будем разворачивать всю эту картину. В целях экономии вашего времени я остановлюсь, как всегда, на главном. Итак, сколько бы ни существовало страхов, все они ведут к одному большому, и по сути, единственному страху, страху смерти. Да, друзья, все ваши страхи, страх неудачи, страх потери, страх любви, Страх болезни, страх боли, страх за своих детей и прочее, все они составляющие одного единственного страха, страха смерти. По большому счету, в мире существует только один этот страх. И более того, на самом деле страх смерти, это страх жизни. Задумайтесь об этом на досуге. Допустим, вы боитесь потерять свой успешный, кормящий вас и вашу семью бизнес, в который вы вложили неимоверное количество сил, времени, денег, свою жизнь хорошо. А теперь представьте, что вы его таки потеряли, и что вы чувствуете? Страх, страх провала, ужас, боль, нежелание жить, полное бессилие а в итоге страх смерти. Хотя некоторые из вас скажут, что чувствуют пофигизм. Да, такое тоже может быть. Но пофигизм это защитная реакция вашего подсознания, помните мы вытесняем в область подсознания все то, что не можем проживать, проглотить и переварить. На самом деле за этим защитным пофигизмом кроется весь этот комок, который в итоге, оказавшись в вашем подсознании, подсознание взаимодействует с нами на языке чувств. С красной пометкой, формируется в защитную часть, которая отныне будет вас защищать от бизнеса и всего, что с ним связано, так как именно ваш бизнес вызвал в вас этот букет страхов и последствий. А так как в подсознании логики нет, то защищать оно вас будет такими событиями в жизни, как срывы сделок, предательство партнеров, утечка денег, воровство и так далее. И в итоге все ваши проекты так или иначе будут терпеть провал, как только будут выходить за рамки опасного для вас уровня дохода и масштабности. Понимаете? Кстати, частенько первый провал получают, в большинстве случаев, из-за родовых программ, речь о которых шла выше. То есть, казалось бы, вы это все сделали правильно, но сработали родовые программы, и все полетело в тартарары. Итак, страх смерти. Что это за зверь такой? который держит в своей езде все человечество. Эта сущность, это очень мощная сущность, которая формировала и формирует этот мир. Страх, это одна из составляющих Творца. Вот почему страх является самым мощным защитным рычагом, включающим самосохранение в человеческом биоскафандре, в его сознании и в подсознании. Только в сознании это работает логически и прямолинейно, а в подсознании исключительно образно и чувственно. И так со всеми формами жизни на этой планете, только с разной степенью осознанности и функциональности. А теперь вернемся к заголовку, который я обозначила. Страх, путеводный маяк. Что я имела в виду? Выше я уже говорила, что наши демоны, это наши учителя, наши тренажеры, наши поводыри, которые говорят с нами на языке чувств, через события. И ведут они нас к чему как вы думаете правильно к развитию но фактически в ста процентах случаев мы их не воспринимаем отвергаем за что и огребаем и если вы ощущаете жуткий страх по поводу чего-либо или кого-либо то значит это именно то что вам нужно значит это именно то направление куда вам надо идти и именно то что нужно делать а если вы например Боитесь какого-то человека, например, в любви такое часто бывает, боязнь того, кого очень любишь, то наоборот, нужно непременно законнектиться с этим человеком, потому что в нем есть именно то, что вам нужно. Так в чем же сила, брат? В страхе. Там, где ваш страх, там и ваша сила. Вот, надеюсь, вы меня услышали, друзья. Еще раз, ваш страх, это подсказка, маячок, куда вам нужно двигаться. На страх, как и на любую проблему, всегда нужно идти рогом, а не бежать от нее, ибо она тебя все равно настигнет. Идем далее, исключение из правил. Я думаю, к данному моменту у вас уже шевелится под черепной коробкой все, что только может шевелиться. Хотя, бывают и совсем уснувшие мозги, которым, увы, уже ничего не поможет. Да, друзья, вижу ваши вопросы, мол, но ну не у всех же так все плохо. Есть ведь и успешные истории людей, успешная история бизнеса. Конечно, есть, но, как показывает статистика, они в меньшинстве, верно. И тем не менее, давайте коснемся этого вопроса и рассмотрим несколько сценариев. Исключения из правил, они были есть и будут всегда. Причем в этих исключениях тоже есть свои градации, и о некоторых мы сейчас поговорим. Первый вариант исключения успешной личности, это вариант изначально незасоренного сознания и подсознания. Что здесь имеется в виду? А то, что в роду нет вирусов бедности, запретов на успех и так далее и тому подобное. Наоборот, в этом роду уже укоренились программы богатства и процветания, которые передаются потомству с молоком матери и уставами отца. Конечно, соглашусь, не бывает идеально чистых родов и всегда найдется своя ложка дегтя в бочке с медом. Но согласитесь, что в большинстве случаев наоборот, в огромной бочке с дегтем всего лишь одна маленькая ложечка с медом. Увы, второй вариант, и он наиболее распространенный. Это вариант, сделай себя сам. Да, да, да. Именно по этому сценарию взобрались на мировые высоты сотни людей, идущих горьким путем проб и ошибок. Однако они смогли трансформировать себя, шли на свой страх рогом, настолько, что прогнули, перепрограммировали под себя эту реальность. Посмотрите их биографии, что им только не пришлось пережить, в то время как основная масса его соплеменников сидела на жопе ровно и ковырялась в носу, сваливая на других свои неудачи. Разницу чуете? И именно те, которые не сдавались, пробивались, рисковали, искали пути выхода, находили их так или иначе. И все, абсолютно все эти люди приходили к тому, о чем я говорю в этой книге, но разными путями и оперировали себя разными инструментами. Им удалось изменить и себя, и свои родовые программы. Причем эти изменения сначала произошли именно в их подсознании каким-то образом, затем укоренились в сознании и после, проявились в жизни. Это работает только так, слышите? Есть много разных методов работы с подсознанием, главное, понять, где кроется причина, и грамотно ее извлечь. Третий вариант, тоже распространен, но обычно с худым концом, это вариант, действия от обратного. Как он проявляется? Проявления его очень простые и топорны, действуй наперекор, действуй от обратного. Например, человек из неблагополучной семьи, в роду все пьют, нищета на завтрак обед и ужин. И семья никудышная, и все вокруг такие же. Большинство детей из таких семей соглашаются с такой действительностью еще в глубоком детстве на уровне подсознания и проживают свою жизнь фактически, как и его родители, словно под копирку. Но есть и такие, которые начинают сопротивляться. И это их сопротивление растет и становится мощной частью психики, то есть той частью, которая начинает помогать ему выбираться из этой родовой ямы. Причем это сопротивление может быть как ярко проявленным, так и скрытым, но факт остается фактом, человек не согласен с такой реальностью, и он действует. А взрослее, такой человек на подсознательном уровне начинает доказывать своей семье, что он не такой, как они их окружение. И да действительно, он достигает определенных высот, оперяется, но, однако же чаще всего, вскоре терпит ошеломительное крушение. И как правило, потом уже подняться ему бывает крайне сложно. А все почему? Потому что в нем сработали родовые программы, родовые демоны. И они оказались сильнее той его части, одной одинешенькой, которую он сформировал своим осознанным противодействием и достигнув, например, каких-либо критических финансовых потолков, человек падает и разбивается в дребезге, ибо сущности, которые управляют его родом, не проработаны и продолжают функционировать так, как они запрограммированы. И даже не бухая, даже стремясь действовать от обратного, человек в итоге приходит в разбитому корыту. А там и спится недолго, или в тюрьму загреметь, или манит заветная петля и вот они родовые программки-то, дождались своего выхода, браво, как вам такое, ужас правда? А ведь это реалия нашей жизни. И я уверена, что таких примеров, вы знаете, немало, редко, но бывают выходы из этого сценария на сценарий «сделай себя сам», но только в том случае, если человек, опять же, начинает теми или иными способами работать со своим подсознанием. И их много, таких сценариев успеха и неуспеха. Есть, например, еще воровско-коррупционные сценарии, успешные и неуспешные, или сценарии депрессивных олигархов, когда все материальное есть уже в таком избытке, в таком излишке, что начинает смертельно давить на психику. И тогда рука тянется к стакану, или коксу, ну а дальше все ясно, все понятно, примеров множество. Но не печальтесь вы так, все поправимо, покуда мы еще живы. И сейчас я вам подарю подарочек, 5 секретов успеха абсолютно любого дела. 5 секретов успеха любого дела. Ну а теперь перейдем к пирожкам и плюшкам. Готовы? Поехали. Каждый день помните об этих маленьких, но очень эффективных секретиках, и ваша жизнь и все процессы в ней станут более гармоничны и эффективны. Первый секрет. В первую очередь вам необходимо ощутить, понять и принять ваше тело. В каком теле вы родились, в мужском или женском. Я думаю, здесь вы разберетесь без труда. Часто бывает так, что человек недоволен своим телом, своим полом, что создает фундаментальные и очень серьезные проблемы в его жизни. Почему так ответить сразу с разбега сложно? Здесь надо смотреть, разбираться, копать. Если у вас как раз такой вариант, вы недовольны своим телом, полом, то в первую очередь необходимо решить эту боль. Всем же остальным, примите себя и поблагодарите за то, что вы у себя есть. Затем найдите 10 качеств, за которые вы уважаете самого себя, и похвалите себя за них. А еще обязательно заботьтесь о своем теле, купайте его, вкусно кормите, тренируйте, делайте массаж и так далее. Второй секрет, примите на себя ответственность за себя, за свою жизнь и за всех тех, с кем вы взаимодействуете, все ваше окружение, это вы сами, и если вы притягиваете что-то не то, по вашему мнению, то загляните в себя, окружающие не виноваты, они всего лишь ваше зеркало, и не стоит пенять на зеркало, коли рожа крива, третий секрет, составьте свои планы, пропишите желаемые результаты, чего вы хотите достигнуть до мельчайших деталей, продумайте шаги, путь, как вы придете к этой цели что зачем следует от малого к большому, что вам для этого нужно, затем подкрепите эти планы, эти результаты своими чувствами, просто почувствуйте, что у вас это уже есть, на пару секунд и отпустите, и переключитесь на любое другое действие. Четвертый секрет. Действуйте от любви, ибо любое действие без любви, без удовольствия, это кратчайший путь в уныние, а потом и в могилку. Если вы занимаетесь нелюбимым делом, объясняя себе, что, мол, надо кормить семью, нет сил, потерплю и так далее, то знайте, что это такое. Это проявление слабости и нежелания брать на себя ответственность за поистине то, что вам под силу совершить, за поистине вашу настоящую жизнь, которую вы собственноручно хороните, протирая штаны на нелюбимой работе и проживая с нелюбимым человеком а потом болеете и рано умираете со скорбной маской на лице, потому что жизнь не удалась и виноваты в этом звезды. А что вы сделали, чтобы она удалась? Позвольте себе эту роскошь действовать из любви от любви. И вы увидите, как быстро ваша жизнь начнет меняться и приносить вам свои вкусные плоды. Пятый секрет: наслаждайтесь. наслаждайтесь каждой секундочкой вашей жизни и делайте все чуть меньше, чем хочется. Не переедайте своим любимым делом. Умейте замечать хорошее даже в самых обыденных делах и событиях. Вот вы остановились у окна и пьете вкусный кофе, а не заглатываете его, как удав, на бегу. Вот вы принимаете душ и наслаждаетесь тем, как теплая вода прикасается к вашей коже, смывая усталость и напряжение. Умейте находить красоту даже там, где, казалось бы, ее нет, но она есть. Нас с детства программируют на негатив, на спешку, а затем манипулируют нами через все это. Но когда мы осознаем, что на самом деле нет прошлого и будущего, а есть только настоящий момент, то все эти программы рушатся. И именно чувство удовольствия приземляет нас в точку, здесь и сейчас, где есть настоящая жизнь. Нас учили стремиться в будущее, анализировать прошлое, но не учили жить в настоящем. Потому что в этом и есть один из главных секретов успеха, жить в настоящем и фиксировать удовольствие от простых вещей. Так вы наполняете себя и свое энергополе силой и энергией жизни. И как вы думаете, что вам это даст? Заключение. И в финале этого замечательного путеводителя, друзья, я скажу лишь самое главное, чтобы что-то изменить, нужно что-то осознать. Моя любимая фраза. В ней заключена вся суть моего посыла к вам, мои дорогие. Кстати, любая крылатая фраза или поговорка – это программа, либо вирусная, либо полезная. Они цели-плючи да и до невозможностей, как правило, просачиваются в подсознание, как вода в сухую землю. Проанализируйте, сколько в вас го, на из серии вирусных поговорок на тему денег. Например, не в деньгах счастье, деньгами сыт не будешь, деньги, грязь и так далее, вот они, эти мусорные фрагменты, мешающие вам иметь эти самые деньги. Осознайте, что корни всех ваших проблем кроются в вас самих, в вашем подсознании. А после такого осознания до излечения, рукой подать. Я искренне желаю вам ясного ума, ясного сердца и ясной жизни. Ваша Настя Ясная. Об авторе. Что сказать о себе, любимый? Много у меня уже имеется заслуг перед Отечеством, но ведь главное не это, главное то, что мне удалось спасти себя самой, вычистить свое подсознание, свой род, изменить свою жизнь и помочь измениться другим. Удалось научиться жить в удовольствии каждую секунду и делать любимое дело, помогая людям выходить из смертельно опасных ситуаций победителями, перезапускать их жизни, жизни их близких по новому, по успешному, по настоящему. разве не в этом счастье? веб-сайт www.еснезхизн.ком